Главный праздник марта, конечно же, Международный женский день. В его преддверии в совхозе имени Ленина произвели выплаты пенсионерам, проработавшим на совхозных полях долгие годы. Каждый год трудовой коллектив народного предприятия поощряет пенсионеров и выплачивает им денежную премию. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с рейдерской атакой, своим традициям коллектив, возглавляемый Павлом Грудинином, не изменяет. За это пенсионеры благодарят его и желают долгих лет жизни. Я в совхозе отработала 60 лет. Я узник концлагереи. Прожила ту, страшную, это, не могу передать. И смотрю сейчас. Столько слез, столько жалко всех. Думаю, Господи, было в моей сила, я. Душу и сердце отдала этим людям, как мы страдали. Павел Николаевич, здоровье, терпение, сто лет ему жить и продолжать, как раньше. Павел Николаевичу доброго здоровья, сто лет жизни, и чтобы он держался, не поддавал. Мы его, пенсионеры, поддерживаем. Но не только финансовые выплаты делаются совхозным пенсионерам. Накануне «Широкой Масленицы» в клубе «Золотая осень» профсоюзная организация ЗАО «Совхоз» имени Ленина совместно с культурным центром организовали чаепитие с блинами и с пением советских песен. Администрация ЗАО «Совхоз» Ленина, совместная профсоюзная организация, пришли поздравить наших пенсионеров с прошедшим 23 февраля, с 8 марта, и с масленицей, которые проходят всю эту неделю, пожелать им добра, счастья и, самое главное, мира. Я хочу пожелать вам главное здоровья, потому что, ну, чтобы не было, сейчас такая чекать, сложная напряженная обстановка, она даже связана не с этими спецоперациями, которые там проводятся, а именно с тем, что а, нас со всех сторон вложили. Сегодня звонят и говорят, что уже латерали, то есть вот, трубочки для а, того, чтобы капельный полив сделать, нам не привезут. Значит, хотя мы заплатили месяц назад, нам их не везут. Значит, потом позвонили и сказали, что запчасти к тракторам а, значит, остановили продажи. То есть как мы все это будем э, делать, еще не знаю, но я точно знаю, что с нашим коллективом и с такими пенсионерами, как мы, мы победим обязательно. Я хожу часто в молочный ларечек там возле кафе, и бывает, что это заполнено полностью монетами и молоко не могу купить. Все, я понял. Мы специально сделаем так, чтобы напишем телефон, хорошо. чтобы можно было позвонить и сказать, у вас тут банкомат не работает. Малкомат не работает. Так, понятно. Это хорошо. и это... Желаю процветать, действовать и бороться, чтобы все-таки он существовал. У нас же сейчас масленичная неделя и клуб «Золотая осень» приглаш... пригласила участников своих участников на посиделки блинные посиделки. Пенсионеры отведали вкусных блинчиков и попели вместе родные для души мелодии своей молодости. Где ж ты, мой сад, вишняя зря, где же ты, подруга когда они посещают наш клуб. И мы всегда рады гостям, тем более сейчас масленица, напекли блину. И с удовольствием всех встречаем. Клуб Золотая осень это клуб наших пенсионеров, наших ветеранов. Мы их всех очень любим, и сегодня мы их пригласили на блины. Поддерживаем наших пенсионеров и материально в том числе. Не только устраиваем их такие вот небольшие посиделки, но людям пожилым, конечно, хочется где-то встретиться, поговорить с друг с другом. Вот, пожалуйста, мы тут встречаемся, мы можем посмотреть здесь фильм на большом экране. Здесь всегда устраивают дети свои выставки творческие. Пожалуйста, пользуйтесь, приходите к нам в гости, мы будем всем вам рады. Вот так весело в теплой домашней обстановке прошли посиделки наших пенсионеров. Работа клуба продолжается. Еще предстоит немало дел по организации совхозного музея. Более 1500 фотографий уже отсканировано. Говорят, на вкусный цвет товарищей нет. Но здесь, мне кажется, все товарищи. Всем нравится. Наш культурный центр дальше продолжает свою работу. Мы все так же проводим занятия, а еще у нас очень много запланированных мероприятий. Концерты для вокальных коллективов, ну и другие мероприятия, также открытые уроки. Мы продолжаем, мы занимаемся, мы развиваемся, мы стремимся. Будем и дальше радовать вас своей работой. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ Совхоз. Не забывайте поддерживать наш канал, ставить лайки, оставлять комментарии, делать репосты и финансовые перечисления. Это нам позволит и дальше работать для вас и делать новые интересные репортажи. До встречи!